Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с Димой Наумовым собрались для того, чтобы по вашим просьбам показать, как правильно наматывать струны на балалайку, наканифоливать подставку и пилить ее. Вот так вот идет подготовка. Чтобы поставить струну, надо сначала эту струну снять. Ну да, бывает, надо поменять струну просто. Если ну так, да? вот, если нужно поменять струну, допустим, да. Вот у нас струна для балалайки. Две одинаковые ми в упаковке, вот они все без узлов. То есть, как завязать буалайку один из концов, чтобы поставить на буалайку таким образом, чтобы она не расстраивалась и, и не, не Да. Мы делаем беседочный узел. Вот этот длинный конец, Сергей, подержи его вот там. Нам не нужен, нам Держу. нужно взять короткий конец. Может с ассистентом завязывать, но лучше самостоятельно это научиться делать. Тихо. Тихо. Как я, например. Завязываем беседочный узел. Держим вот такую петельку, вот так мы ее, чик сделали. Придерживаем указательным большим пальцем. Дальше свободным коротким концом заводим в эту петлю, обходим длинно висящий вот этот конец и обратно в эту же петлю, ну пусть снизу или сверху, без разницы. Вот таким образом. Здесь нам понадобится карандаш. Просовываем карандаш. Все где нужна твоя помощь. Держи двумя пальцами. Вот так двумя пальцами. А, вот так вот. Ну, вот, вот так. Видишь, хорошо. Да. Ну, Нужны же. Держим. Только не палец. Вот так. Вот так затягиваем. И вот здесь мы начинаем тянуть. Тык-тык-тык-тык-тык. И все. Получилось. Вместо есть... этого карандаша у нас будет кнопка сторону держать. То есть вот здесь будет у нас кнопка сторону держать то есть вот сюда единственное, что нам надо сделать, ну давайте завяжем как положено мы решили еще второй раз дубль вам записать чтобы было наглядней карандаш можно использовать, можно использовать сверло для затягивания, карандаш можно куда-нибудь да, разместить в какое-нибудь отверстие ну если есть тиски, это вообще идеальный вариант, тогда сверло зажимаем вот так он у нас будет торчать и вот на этом сверле коротком отрезке мы будем как раз затягивать наш узелок для Второй, стороны, стальные буалайки так теперь ну, просто... в данном случае я по помогу просто Да, сейчас мы просто завязываем самом начале еще раз медленно без узел делаем петлю вот этот конец нам не нужен угу. вот такая петелька в нее продевается вот этот кусочек короткой стороны. Кусочек стороны и в нее же опять же с другой стороны Ну снизу я делаю так и потом мы одеваем на наш карандаш или сверло все что у нас давай помогу вот. Так, да. Теперь затягиваем. 45. затягиваем, затягиваем как следует до конца, до сюда конца. на руку, видно руку, да. и да. вот так я тяну туда-сюда, а ты в свою сторону <как> тянул. И вот мы все это сделали, достаточно Сили тут и женщины, и мальчик может Правильно. это сюда сделать. Ну, Что можно, делаем дальше? Можно еще лучше. Дальше мы откусываем. Лишнее. Да, ну, их есть такие. Так. И Бокореза. Ну вот, и теперь зажигалка прижигаем. Получается шарик. Вот этот шарик нам нужен, чтобы не царапать одежду или Руки. Красивую, красивый костюм у музыканта. Да. Надо поставить э, связанную сторону на кнопку держателя. Э, таким образом, чтобы наш шарик, который мы только что прижигали, был ориентирован в за, сторону задинки. Внутрь. То есть вот так это будет да. неправильно. Нам надо поставить таким образом. Вот и все, дальше через нижний порожек она будет перегибаться. Отсюда она не светит. То есть диаметр карандаша вполне достаточен, чтобы она плотно сидела и не мешала нам за... Не завязывать на колковой механике. Струну дальше. Перекинули струну. Вот. А и будем устанавливать ее на колке. И чтобы все произошло быстро и красиво, нужно использовать такую детальную машинку давайте назовем ее крутилка крутилка она с двумя положениями можете с одним, с одной прорезью но она очень хорошо эффективно работает не очень дорогая но нужная вещь бывает кстати усовершенствованный вид с кусачками другой стороны это вообще удобно так мы берем вот так продеваем в отверстие и продеваем в него же еще разок держим короткий конец стороны чтобы она не выскочила угу. подтянули и сверху один виточек сделаем. Ну, это для красоты, для эстетики, так сказать. Все, берем крутилку в левую руку. Мы головку грифа ставим на колено, чтобы. А локтем прижимаем всю галайку, чтобы она у нас никуда не ездила. И главное в натяжении указательным пальцем держать всю струну. Потому что ее достаточно много. Всю струну мы закручиваем наколовку. Ну вот я начал крутить, а можно ввести отсчет времени, сколько это занимает. наверное секунд 10-15 сейчас скажу ну да 12 секунд примерно ну, все теперь надо настроить вручную было бы дольше я думал не готов играть можно сразу конечно на будет будут долго тянуться поэтому нам надо сразу их обтянуть мы берем и левой и правой рукой за эту струну и вот так начинаем ее массировать да можно его вот здесь тоже за подставкой за порожкой. ну да мало кто знает на самом деле она вытянулась надо еще раз ее но это очень эффективный способ и быстрый все готово с первой струной полегче первой третий можно смело вот так да первую струну покажи можно одной рукой просто первая струна, ну я вот так чуть-чуть чуть-чуть даже можно одной рукой ну что, теперь будем канифолить подставочку и пилить. Поехали! Как снимать подставку? Держим крепко все три стороны И вытаскиваем. Угол очень удобный, упирать в подколенную зону. Показываю да, все. Вот да. так. Струны можно отпустить, они нам не нужны. Балайку можно отставить. Значит, Канифоль нам нужна для того, чтобы подставка не ездила по деке. Ну, у кого нет канифоля, можно использовать мел. Но если есть канифоль, что такое канифоль, это просто застывшая смола хвойных пород деревьев. Значит, мы берем вот один камешек, нам достаточно одного. Какую-нибудь плоскую деревяшку, зажигалку, все что угодно. Так, раздавили, потерли, получился вот такой порошок канифоли. Затем мы берем подставку. Низ у нас ровный, без канифоля, да, пока. И вот мы наносим. Единственное, мы помним, что у подставки купол есть, он повторяет свод деки. И нам, конечно, вот так хорошо не, не нанести канифоль. Поэтому просто отодвигаем наш листочек на край стола, и тогда у нас получается весь свод подставки проходит через листочек с канифолью. Вот мы ее сейчас все всю наканифолили. Канифолили. На канифолили. Да, все, излишки мы убираем. Конечно, вот сейчас э, лучше тряпку какой нибудь Потому что потом играть очень неудобно. Играть, да, с невозможно. Руки превращаются в смычок. Теперь мы устанавливаем подставку в нужное место. Нужное место мы сейчас будем искать в своем месте. Вот мы поставили подставку. Посмотрели, она хорошо, очень плотно стоит, а с она вообще уже скоро не будет сдвигаться. Вот. Двенадцатый лад, друзья. 12 лад. Третьим пальчиком извлекается флажолет и слушаем прижато и взято флажолетом. Обязательно третий палец, обратите внимание. Да, но что-то у меня получается, что немножко низит, прям капельку. Чтобы эту капельку изменить, надо подвинуть подставку в сторону голосника или в сторону головки хоть Чуть-чуть. Я думаю, достаточно. На еще всякий на... случай, да. вот этот лад тоже проверим. И последний лад ля у нас низит чуть-чуть. Ну, можно еще. А, причем, когда струны вытягиваются, надо всегда следить за м, строем по ладам. То есть, То есть пока может... по флажелетам. Да, по флажелетам подставка будет Аккорды. немножко двигаться. Так, а теперь, если у нас балайка стала немножко матовой, нам надо освежить пропилы. У нас их три на подставке. На нижнем порожке никак не надо освежать, потому что они не влияют на матовое звучание. Но просто важно, чтобы запил на нижнем порожке соответствовали расстоянию на подставке. То есть вот это все проецируется сюда. Берем надфиль, у нас трехугольные, у многих есть вот такой надфиль. Выбираем, какой грани мы будем пилить, отодвигаем струну, устанавливаем в пропил надфиль, и по направлению стороны делаем несколько легких движений. Подстав... В подставке вершинка вот этого пропила на ней лежит наша ставна. Теперь... То есть угол пропила должен быть в сторону нижнего порошка ну, да, вниз. по направлению стороны вот такое движение. Да. За... Не туда, За... а и... туда. И не, не прямо, потому что там не надо уменьшать высоту. Да. Это очень важно. А то, вторую сторону и третью, На ну, это вы можете делать в домашних условиях, но в музыкальной мастерской конечно вам сделают своим, каждым надфилем, по диаметру стороны. вот они все разные и тогда не будут такие трехугольные у вас пропилы, а будут прям ровные канавки под струны очень тонкие, да, ну как, как положено на верхней порожке, обратите внимание, то же самое скидываем сторону. здесь мы делали вот этим инструментом и здесь вот, вот такое движение по направлению струны кстати ни в коем случае не пролететь а то страна будет касаться ладно ладно да и все будет призм а будет фа да не будет какой-то неприятный ляск на открытой струне ну так как вы поднимали страну она растянулась надо подтянуть все на этом все? Спасибо, да. Быстро говорим, спасибо Дмитрию Наумову, пишем свои комментарии, ставим лайки, балалайки и что еще. До новых встреч. До новых встреч. Заказывайте воронцовочки. <звук> <звук> Сыграю аккорд какой-нибудь. Ой, не вставай. <звук> ну и ладно.